Здравствуйте, я Кеннет Копланд. У каждого верующего есть голос, и это голос победы. Здравствуйте, это передача «Победоносный голос верующего». Вы знаете, что у верующих есть голос? Фактически, в свое время, когда мы молились о том, как назвать нашу радиопередачу? Я ясно это услышал. У верующих есть голос, потому что Слово Божье говорит, «Да скажут избавленные Господом!» Аминь. И мы здесь много говорим да, о словах. Верно. Слава Богу. Мы Канет и Глория Копланд, и это юго-запад Арканзаса, где у нас есть прекрасный молитвенный домик, и еще один молитвенный домик, и еще один молитвенный у нас здесь повсюду домики. Эй, Глория! Привет, Кеннет. Доброе утро. Возможно, телезрителям интересно знать, старые ли это домики. Да, это настоящие срубы. Они были срублены очень давно. Очень-очень-очень давно. Да. Что ж, и этому дому, и этому домику вот здесь уже давно больше ста лет. Я не знаю, сколько лет вот этому домику, но смотря на него, на его конструкцию и все остальное, должно быть, он относится к тому же времени. Да, я тоже так думаю. Отец, мы благодарим тебя сегодня за твое слово. Мы благодарим тебя за то, что ты наш целитель, Господь Иисус. Ты ходил повсюду, по всем их селениям. Ты приходил в их синагоги, уча, проповедуя и исцеляя. И это то, что мы сегодня здесь делаем. Потому что ты сказал нам, посвятите две недели исцелению. Поэтому мы посвящаем это время исцелению Иисус. Слава Богу! И мы благодарим Тебя, и мы воздаем Тебе честь и хвалу. И мы делаем это в Твое славное имя. Спасибо Тебе. Слава Богу! Аминь. Аминь. Давайте сегодня снова откроем наши Библии на нашем золотом месте Писания. В четвертой главе книги притчи, начиная с 20 стиха. И это... Божий рецепт, и у меня есть основание так говорить. Это Божий рецепт исцеления. Да, спасибо тебе, Господь. Да, аминь. Когда Иисус проповедовал на этой земле, когда апостол Павел проповедовал на этой земле, когда Петр и Иоанн, и Иаков, и Филипп, и Лука, когда все они проповедовали на этой земле. Позвольте мне вам кое-что здесь показать. Это все, что у них было из Библии? Да. Я хочу, чтобы вы сейчас это поняли. Нужно, чтобы это как-то отложилось у вас. Телу Христову было 10 лет, когда они, наконец, задумались о том, что могут быть спасены не только иудеи. Они не знали этого до тех пор, пока Дух Божий не послал Петра в дом Корнилия. Это было через 10 лет после Дня Пятидесятницы. Поэтому я хочу, чтобы это отложилось у вас. Долгое время это было все, что у них было из Библии. И на протяжении всего этого... Ветхого завета Бог давал исцеление своему народу. Да. Ходите в моих заповедях и постановлениях и делайте угодное предачами моими. Аминь. Служите Господу Богу вашему, и я благословлю хлеб вашей и воду да, вашу аминь. и отвращу от вас болезни, и число дней ваших сделаю полным. Эй, мы перейдем к этому буквально это через минуту. Важно. К воле Божьей на то, чтобы исцелять. Я хотел, чтобы вы это увидели. И кто-то может сказать, да, но это было только для иудеев. Нет. Это было для Корнилия и его дома. Поэтому это подводит нас к следующему. Многие из тех вещей, которые есть в Первом Завете, не повторяются снова в Новом Завете, Потому что люди, которые все это начали, уже знали Ветхий Завет. Да. Слава Богу. Это интересно. Я хочу, чтобы вы ухватились за это. Потому что Новый Завет является лучшим заветом с лучшими обетованиями, которые включают в себя все обетования да. Ветхого, но Мне не включая проклятие. В этом-то и разница между этими заветами. Итак, это Божий рецепт. «Сын мой, слова моим внимай, и, крича моим, преклони ухо твое». Да не отходят они. Кто? Они, то есть слова. Ужасная грамматика, но... Да не отходят они от глаз твоих. Храни их у себя перед глазами. Храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь. Эти слова — жизнь. Позвольте мне напомнить вам 8 главу послания к римлянам. Итак, нет ныне... Скажите «ныне», сейчас. Сейчас сейчас, «сейчас», «сейчас», «сейчас», «сейчас», «сейчас», «сейчас», Каждый раз, когда вы говорите «ныне», «сейчас», это актуализируется. Нельзя сказать «сейчас» о чем-то в прошлом. Итак, нет «ныне» никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Почему, брат Павел? Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха да, и аминь. смерти. И все немощи, все болезни, все бедствия, все, все проклятие, все, что когда-либо наносило ущерб или вредило человеку на этой планете, оно пришло не от Бога. Оно пришло в результате того проклятия, которое пришло, когда Адам совершил государственную измену. И закон духа жизни, немощи и болезни, подпадают под закон греха и смерти. Вы не можете перевести их под закон жизни, да, потому что жизнь уничтожает да. грех и смерть. Я говорю о жизни Божьей, и мы только что здесь это видели. Они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. И сейчас я хочу, чтобы мы... Кеннет, позволь мне сказать кое-что насчет двадцатого стиха, то, что я вижу записанным на полях моей Библии. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих». У меня на полях Библии написано, закон принятия — это уделение внимания. Закон принятия заключается в том, да, что аминь. вы внимаете этому, уделяете внимание Слову Божьему. Оно является исцелением и здоровьем для вашего тела. Что ж, тела? это то, что означает внимание? Закон принятия — это внимание. Здесь говорится, «Да не отходит они от глаз твоих». Это да. то, что здесь говорится. Чему вы уделяете внимание, тому вы и верите. Да. А чему вы верите, то вы и Верно. говорите. А что вы говорите, то вы и имеете. И, Господь, скажи мне это еще раз. Внимать им, ставить их на первое место. Спасибо тебе, Господь. Не позволять им отходить. Да. Не позволять им отдаляться от вас. Да. Вы должны уделять им внимание. Аминь. Да. Как говорил Чарльз Кэпс, мы были настолько бедными, да. что нам не хватало даже на внимание. И суть всего, о чем мы здесь говорим, в том, что есть воля Божья на то, чтобы исцелять. Помните, давайте очень быстро обратимся к Евангелию от Матфея. Матфея 8 глава, 2 стих. И мы поговорим об этом позже. Когда же сошел он с горы, за ним следовало множество народа. И вот подошел прокаженный, кланяясь ему, сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Вера начинается там, где известна воля Божья. Да. А как вы ее узнаете? Вы должны узнать ее из Слова Божьего, и вы должны уделять пристальное это то, что Господь сказал мне минуту назад. Пристальное внимание. Пристальное. Вы не примешиваете сюда ничего да. другого. Да, но такой-то, такой-то сказал. Мне все равно, что сказал такой-то, такой-то. Я хочу знать, что говорит Слово да. Божье. Потому что это то, что сказал Бог. То, что Он говорит в Своем Слове, является Его волей. Я слышал, как брат Хейген как-то сказал. Я не знаю, как кто-то может думать, что Бог обещает в своем слове что-то, что он не хотел, чтобы у вас было. В этом просто нет никакой логики. И, как сказал... Никакой логики. Один человек, если в этом нет никакой логики, то это сделало правительство. Да, это уж да. точно был не Бог. Аминь. А еще один человек сказал, если в этом нет никакой логики, за этим стоят деньги. Что ж, да. Аминь. Итак, я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что сказал Иисус. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, «Хочу». Итак, послушайте. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же? Да. А что он говорил, когда был на земле? Я не пришел творить свою волю. Я пришел творить волю Отца. Я пришел творить волю пославшего меня. И кратко свое служение Иисус описал так. Я говорю только то, что слышу, как говорит Отец. И я делаю только то, что вижу, как делает Он. И он никогда никому не отказал в исцелении. Он никогда никому не сказал подождать. Он никогда не сказал никому «нет». И вы не найдете ничего подобного ни в книге Деяний, ни в оставшейся части Нового Завета. Ни один апостол, никто другой, служивший исцелением, ни разу не сказал «нет». Вам придется немного подождать. Нет, мы вас здесь чему-то научим. Там такого да, нет. нет. Поэтому не пытайтесь заставить Библию говорить что-то, чего она не говорит. Давайте, я прихожу от этого в такой восторг. У меня есть это одно высказывание Бога насчет его воли исцелять. Я взял это у Кейта Мура, слава Богу. Из его замечательной книги «Воля Божья на то, чтобы исцелять». Это превосходно, все должны это прочитать. Более 30 библейских оснований. Почему мы знаем, что сегодня есть воля Божья на то, чтобы исцелять? Откуда мы знаем, есть ли воля Божья на то, чтобы исцелить нас или нет? Мало что меняется от того, что говорят об этом другие. Что сказал об этом Он? Помните, что Бог нелицеприятен, и Он никогда не изменяется. Поэтому то, что Он говорил им вчера, Он говорит вам и сегодня. Слово Божье. Это слова Бога, обращенные ко мне. Это слово Божье, обращенное к вам. Помню, много лет назад я слышал, как Джон Остин говорил, это моя Библия. Это слова Бога, обращенные ко мне. «И я имею все то, что, как она говорит, я имею». «Я могу делать все то, что, как она говорит, я могу делать». Аминь. Это вера в Его Слово. Если вы имеете веру в Его Слово, вы имеете веру в Бога. Если вы имеете веру в Бога, вам придется иметь веру в Его Слово, потому что Бог и Его Слово – это одно и то же. Я скажу еще раз. Вера начинается там, где известна воля Божья. Возьмем, к примеру, финансовое преуспевание. Многие-многие-многие годы проповедовалось о том, что Бог не хотел, чтобы у кого-либо, особенно у проповедников, что-либо было. Знаете, как говорили, «Ты следи за тем, чтобы он был смиренным, а мы проследим за тем, чтобы он был нищим». Что ж, это абсолютно не по Писанию. Вы не найдете такого в Библии. Итак, номер один. «Я Господь, Целитель ваш». Исход 15.26. «Будут дни ваши 120 лет». Бытие 6.3. «Будете погребены в старости добрые». Бытие 15.15. 15. «Войдете в во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время». Иов 5.26. «И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной. Отвращу от вас болезни». Послушайте, вы видите, что он сказал насчет крови? «Слава Богу! Мы победили дьявола кровью агонца» и словом нашего свидетельства, словом нашего исповедания веры в Бога. Да. Аллилуйя. Отвращу от вас болезни, и число дней ваших сделаю полным. Я не наведу на вас ни одну из тех болезней, которых вы боитесь, но я отдалю от вас всякую немощь. С вами все будет хорошо, и дней вашей жизни будет столько же много, сколько дней неба будет над землей. Я обращу проклятие в благословение для вас, потому что я люблю вас. Второзаконие 23.5 и не Богу. имея 13.2. Я искупил вас от всякой болезни и всякой язвы. Второзаконие 28.61 и Галатам 3.13. Как дни ваши будет умножаться сила ваша? Второзаконие 33.25. Я нашел умилостивление. «Выкуп за вас. Тело ваше сделается более свежим, нежели в юности. И вы возвратитесь к дням юности своей». Иов 33, 24, 25. «Я исцелил вас и вывел из ада душу вашу. Я оживил вас, чтобы вы не сошли в могилу». Псалом 29, 3 и 4. «Я дам вам силу и благословлю вас миром». Псалом 28:11. «Я сохраню вас и сберегу вам жизнь». Разве вам это не нравится? Псалом 43. И на каждое это высказывание говорите «Это я, и я беру это. Я укреплю вас на одре болезни, я изменю все ложе ваше в болезни вашей». Псалом 44. «Я ваше здоровье и ваш Бог». Псалом 42.5. Язва. О, нет. Эй, Глория. Никакая Это язва. наше жилище. Никакая язва не приблизится да. к жилищу вашему. Псалом 90.10. «Долготую дней насыщу вас». Псалом 90.16. «Я исцеляю все недуги ваши» — Псалом 102, 3. «Я послал Слово Мое и исцелил вас, и избавил вас от могил ваших» — Псалом 106, 20. «Вы не умрете, но будете жить и возвещать мои дела» — Псалом 117, 17. «Я исцеляю ваше сокрушенное сердце и перевязываю ваши раны» — Псалом 146, 3. Хвала тебе, Иисус. «Умножится вам лета жизни» — Притчи 4.10. Упование на меня будет здравием для тела вашего и питанием для костей ваших. Слава, Слава Богу. Богу. У кого-то есть остеопороз, вызываемая им боль? Нет, Ваши нет, нет. кости крепкие. Ухватите за это. Благодарение Богу. Крепкие Слушайте кости. эти места Писания, говорящие о костях. Аминь. Аллилуйя. Слушайте да. их. Слушайте вот их. Это Слава документ Богу. на право собственности. На чем я остановился? Так, номер 27. Нет, я остановился... На номере 26 мои слова жизнь для вас и здоровье и лекарства для всего вашего тела притчи 422 моя добрая весть уточняет ваши кости притчи 1530 мои приятные слова сладки для вашей души и целебные для ваших костей притчи 1624 моя радость ваша сила Веселое сердце благотворно, как Слава врачество Богу. или как лекарство, не имея 8.10 и притчи 17 Это за депрессию, не так ли? Нет, эй, это выход из депрессии. Да. Мне пришлось это понять. Вы можете хвалой проложить себе путь выхода из депрессии, и это у вас займет не больше пяти минут. Когда на вас находит это печаль и уныние, «О, никто меня не любит», о, замолчите, Иисус любит вас, и здесь уже не нужен кто-то еще. Этого да. больше, чем достаточно. Его да. одного больше, чем достаточно. Он более привязан. Нежели брат, он любит вас, слава богу. он спас вас, он пролил за вас свою кровь, просто начните восклицать, слава богу, и просто начните смеяться. И эта радость сойдет на вас, слава богу, точно так же, как на вас нашла эта старая депрессия. Депрессия слаба, она кажется тяжелой. Но стоит вам один раз воскликнуть «Аллилуйя! Слава Богу!» И она тут же вспорхнет, как птица, и вылетит в окно. Слава Богу! Глаза слепых будут открыты, зрение видящих не будет становиться слабым. Исаия 32.3 и 35.5 Уши глухих откроются, уши слышащих будут внимать. Исаия 32.3 и 35.5 Язык немых будет петь. Слава Богу! Косноязычные будут говорить ясно. Исайя 35, 6 Слава и 32, Богу. 4. Хромой вскочит, как олень. Исайя 35, 6. Вы когда-нибудь видели, как олень перепрыгивает через забор? Говорю вам, это поэзия в движении. Они настолько проворны, они, с такой, они делают это с такой легкостью просто плывут над этим забором. Эй, это мы с вами, слава Богу, вскакивайте с этой инвалидной да. коляски и, о, просто устремляйтесь за этим, аллилуйя. Ну, я вскочу, когда на меня сойдет эта сила, она на вас сейчас, дорогие. Вы делаете ту часть, которая касается вскакивания, а Бог будет делать ту часть, которая касается исцеления, Аминь. как было с тем человеком в Листре. Да. Он никогда в своей жизни не ходил. И Павел увидел, что он имеет веру для получения исцеления, и крикнул ему, встань! Да, а как он получил веру? Он слышал Евангелие. Он слышал, как проповедовал Он слышал Павел. то, что проповедовал да. Павел. И вера пришла в да. услышание о слышании от Слова Божьего. «Хромой вскочит, как олень. Я исцелю вас и дарую вам жизнь. Я готов спасать вас. Исайя 38, 16 по Богу. 20 стихи. Я даю утомленному силу, Я дарую крепость изнемокшим. Исайя 40, 29. Я обновлю вашу силу. Я укреплю вас и помогу вам. Исайя 40, 31 и 41, 10. До старости вашей и седины вашей я буду носить, поддерживать и избавлять вас. Исаия 46:4. Я взял на себя ваши немощи. Исаия 53:4. Я понес ваши болезни. Исаия 53:4. Хорошо, брат Копланд. И как долго? Пока вам не будет 120 лет. Это тот временной отрезок, который оговорил Бог. Это единственная продолжительность жизни, которую он говорил. 70 или 80 лет были проклятием, когда те люди говорили, «Мы умрем в пустыне, мы умрем в пустыне, мы умрем в пустыне». И Бог сказал, «Вы можете, они должны были умереть», потому что они отказались говорить то, что сказал Бог. Они знали о 120 годах. Их этому учили. Аллилуйя. «Я взял на себя ваши немощи, я понес ваши болезни, я был предан за вас болезням». Исайя 53.10. «Ранами моими вы исцелились». Исайя 53.5. «Стоя сегодня утром перед зеркалом, я сказал, да, слава Богу. И я совершенно не чувствовал себя исцеленным, но я хочу, чтобы вы знали, что я исцелен и силен. Тогда откроется, как заря свет, ваше исцеление ваше скоро возрастет. Я восстановлю ваше здоровье, я исцелю вас от ран ваших, говорит Господь». «Вот я приложу вам пластырь и целебные средства, и уврачую вас, и открою вам обилие мира и истины, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, и введу дух в вас, и оживете, и вложу в вас дух мой, и оживете. Туда, куда войдут потоки, все будет живо. Они будут исцелены, и все будет живо там, куда войдет этот поток. Взыщите меня, и будете живы. Для вас взойдет исцеление в лучах моих». Слава Богу. Аллилуйя. Аминь. 50 и высказываний. Заметьте, это не что-то, что он сделает. Нет, в он уже это сделал. Аминь. Наше время подошло к концу. Уже? Да. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, мы Канет и Глория Копланд, и это передача Победоносный голос верующего». Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя сегодня, и мы воздаем Тебе. «Честь и хвалу за Твое Слово». Иисус, Ты ходил по всем их селениям и синагогам, уча, проповедуя и исцеляя. Слава Богу! И сегодня Ты тот же, что и тогда. И Ты сказал нам с Глорией посвятить всю прошлую неделю и всю эту неделю исцелению. И Ты тот же, слава Богу! И когда мы учим о Нем и проповедуем о Нем, Ты совершаешь исцеление. Да, верно. Глория, слава я уже Богу. в восторге от того, о чем я здесь проповедую. Аллилуйя. Слава, слава Богу. Богу. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Аминь. Мы делаем то, что говорит 4 глава притчи. Мы внимаем, мы внимаем. Божьему. Да, мы все во внимании. Да, Уделяем да, внимание. Богу. На этой неделе мы снова здесь, на юго-западе Арканзаса. И знаете, в первом Тимофею 6:17. 17... Говорится, Бог дает нам все обильно для наслаждения. Обильно. И мы да. уже многие годы наслаждаемся этим местом. И мы назвали его нашим молитвенным домиком, потому что еще в самом начале, особенно в 1983 году, в январе 1983 года, я приехал сюда и молился и постился весь январь. И это изменило мою жизнь физическом плане это изменило направление нашего служения слава богу и это было просто замечательно все то что происходило в самом начале у нас даже не было дома мы приезжали сюда ставили палатки около ручья аминь поэтому господь мы просто благодарим тебя за это место мы хотели чтобы вы снова в этом году насладились им и мы говорим о воле божьей на то чтобы исцелять. Давайте вернемся к Слову Божьему. Знаете, вера начинается там, где известна воля Божья. Вы не можете во что-то верить, когда вы не уверены, является это волей Божьей или нет. А как вы узнаете волю Божью? Вы узнаете волю Божью из Его Слова. Его Слово — это Его воля. Да, верно. Итак. Притчи 4.20. Это наше золотое местописание. Сын мой, слова Моим, внимай. Словам, внимайте Его словам. И крича Моим, преклони Ухо Твое. Обращать что означает слово преклонять? склоняться к этому. И преклонять значит наклоняться. Я склоняюсь к этому, я склоняюсь к слышанию этого. Начинает звучать что-то другое, но нет, нет, нет, нет, я не склоняюсь к этому. Я склоняюсь к Слову Божьему. Да не отходят они, Слово, Слово Божье. Да не отходит Слово Божье от глаз твоих. Храни его внутри сердца твоего, твоего духа. Потому что они, жизнь, его слова, жизнь для того, кто нашел их. И здравие — это древнееврейское слово, означающее «лекарство». Лекарство для всего тела его. И вчера мы читали из книги Кейта Мура «Воля Божья на то, чтобы исцелять» 101 высказывание Бога, и мы читали то, что Бог сказал в Ветхом Завете. Позвольте мне кое-что вам напомнить. 2 Коринфянам 1,20. Все, скажите все. Все. Все обетования Божьи. Все они. Все они. Все они. Все обетования Божьи. В нем, во Христе. Да. И аминь. Да И будет аминь. так. Да, будет да. так. Да это будет было так. совершено. Да, это было совершено. Как я уже вчера упоминал, брат Хейген говорил, это просто выходит за рамки моего понимания, как кто-то может думать, что Бог будет обещать что-то в своем слове, что не является Его волей, не будет и что Он не хотел, делать. чтобы у вас было. И поэтому давайте сегодня узнаем, что говорит об этом Новый Завет. Аминь. Слава Богу! Итак, номер 51. «Хочу!» О, это то, что Иисус сказал тому прокаженному. Тот человек сказал, «Я знаю, что если ты хочешь, ты можешь». Понимаете, это все из этой же серии. «Если на то твоя воля». То есть он верил, что Иисус мог, но хочет ли он? «Очистись!» Я взял на себя ваши немощи, Матфея 8.17. Я понес ваши болезни, Матфея 8.17. Если вы больны, вам нужен врач. Я Господь, Целитель ваш. Слава я добавил Богу. следующее. И вам не нужно сидеть в очереди и ждать. Матфея 9.12 и Исход 15.26. Я увидела это в твоих заметках и подумала, в чем здесь смысл? Я движим состраданием к больным, и я исцеляю их. Матфея 14, 14.14. «Я исцеляю всякую болезнь и всякую немощь». Матфея 4.23. «По вере вашей, да будет вам». Да, но Иисус, это рак. Что ж, Он исцеляет всякую болезнь, да. не так ли? Да. «По вере вашей, да будет вам». Матфея 9.29. «Я даю вам силу и власть над нечистыми духами» чтобы изгонять их и исцелять всякую болезнь и всякую немощь. Матфея 10.1 и Луки 9.1. Эти слова обращены каждому рожденному свыше, крещенному Духом Святым верующему. У каждого из нас есть эта власть, а не только у проповедников. Да, у верно. каждого спасенного человека есть та же самая Они власть над болезнями, да. немощами и да. над дьяволом. Аллилуйя. «Я исцеляю их всех» Матфея 12.15 и «Евреям 13.8». «Все прикасавшиеся ко мне были исцелены и сделаны абсолютно целостными» Матфея 14.36. «Исцеление — это хлеб детей» Матфея 15.26. «Я все хорошо делаю. Я делаю глухих слышащими и немых говорящими» Марка 7.37. «Если вы можете верить...» «Все возможно верующему» Марка 9.23 и 11.23 и 24. «Когда на вас возложат руки, вы будете здоровы» Марка 16.18. «Мое помазание исцеляет сокрушенных сердцем и освобождает узников, восстанавливает зрение слепым и приносит свободу пленным и израненным» Луки 4.18 и Исаия 10.27. И номер 66. «Я исцеляю всех, кто нуждается в исцелении» Луки 9.11. Слава Богу! Я пришел не губить, а спасать души человеческие. Луки 9.56. И вот это слово спасать, знаете, некоторые люди говорят, ну, брат Коплант, это не исцеление. Нет, вы ошибаетесь. Вот это греческое слово, переведенное как спасать, означает спасение. Оно означает исцеление, оно означает избавление, слава Богу. «Я пришел не губить, а спасать души человеческие. Вот я даю вам власть наступать на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Луки 10,19. «Болезнь — это дьявольское рабство, и вы должны быть освобождены сегодня». Луки 13,16 да. и 2 Коринфянам 6,2. «Во мне жизнь». Иоанна 1,4. «Я хлеб жизни, я даю вам жизнь». Иоанна 6,33 и 35. Слова, которые говорю я вам, являются духом и жизнью. Иоанна 6, 63. И я хочу отослать вас к второзаконию 30.19. Я понимаю, что это Ветхий Завет, но это нужно сюда включить. Я предлагаю вам жизнь и смерть, благословение и проклятие. Понимаете, Бог уже сделал свой выбор. Жизнь и смерть, предложил я тебе, благословение и проклятие. Да. Ты избери... Это зависит от ты вас. Ты избери жизнь, дабы жил ты, и Это потомство твое. Это потрясающее Избери жизнь. Аллилуйя. Слава Богу. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь, и имели ее с избытком. Иоанна 10.10. 10. Я воскресение и жизнь. Иоанна 11.25. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Иоанна 14.14. 14. Вера во имя мое укрепляет вас и дарует вам исцеление. Деяние 3.16. Я простираю руку мою на исцеление. Деяния 4.30. Я, Иисус Христос, исцеляю вас и делаю вас целостными. И я, Кеннет Копланд, принимаю это. Слава Аминь. Богу. Деяние 9.34. О, мне это нравится. Я благотворю и исцеляю всех угнетаемых дьяволом. Деяние 10.38. «Моя сила заставляет болезни прекращаться и оставлять вас». Деяние 19.12. «Закон Духа Жизни» — это один из моих любимых да. стихов во всей Библии. во Христе Иисусе. Библии. «Закон Духа Жизни во мне освободил вас от закона греха и смерти». И всякая болезнь, немощь, бесы, страх — все это является частью закона греха и смерти. Тот же самый Дух, который воскресил меня из мертвых, живет сейчас в вас. И этот Дух оживит ваше смертное тело. Оживит. И знаете, есть люди, которые подходят и говорят, «Ну, здесь речь идет о духовном исцелении. Все это физическое исцеление сегодня не для нас». Что ж, у вас смертное тело, не так ли? Кануло ли это в прошлое? Посмотрите на это еще раз. Это Римлянам 8.11. Тот же самый Дух, который воскресил Христа из мертвых, живет сейчас в вас. Тот же самый Дух оживит ваше смертное тело. Речь идет об исцелении вашей смертной Но плоти. Тело... Слава Богу, ваше тело является членом меня. 1 Коринфянам 6, 15. Задумайтесь об этом. Вы новое творение. Вы новое творение. И тело Христова состоит из новых творений. Мы все... Новые творение. Итак, многие да. в теле Христовом этого не знают. Они этого не знают, но вам пора это узнать. Каждый член тела Христова, из которых и состоит все его тело. По-вашему, тело Иисуса должно быть больным? Нет, нет, нет, нет. Мы в этом мире такие же, как он. Да. У него сегодня болит голова? Конечно же нет, это глупо. Что ж, если задуматься об этом, это также плохо и глупо, чтобы у меня болела голова. Я отказываюсь от этого. У меня уже долгое-долгое-долгое время не бывает головных болей. Мне не нравятся головные боли, Мне и я не просто нравятся. не позволяю головным болям. Мама не позволяет здесь быть никаким головным да. болем. Аминь. Пусть моя жизнь откроется, проявится в вашем смертном теле. Вот оно снова во втором Коринфянам 4, 10 и 11. «Я избавил вас от смерти, я да. избавляю вас и еще избавлю, если вы будете надеяться на меня». Второе Коринфянам Подумайте 1, Подумайте о человеке, которому сказали, что это состояние в его теле неизлечимо. Нет, лекарства есть. Вот оно, да. да. Вот оно. Каждый раз. Да. Вам нужно снова вернуться к притчам 4, 20. Вам нужно начать да, обращать, обращать внимание. внимание. Вы должны уделять пристальное внимание. Ночь и день, день и ночь, ночь и день, день и ночь. Я только что кое о чем подумала. Если вы едете на машине, и вы проезжаете на красный свет, не обращая внимания, так оно и с нашим телом. Если мы живем и не обращаем внимания на тот факт, что мы были оживлены, что наше смертное тело было затронуто нашим рождением свыше, что у нас есть новый дух в этом теле, и он оживляет нашу смертную плоть, и мы должны знать и осознавать это. Обращать все внимание. Все что мы не Обращайте такие, как внимание. все, но не настолько же. Если вы не обращаете внимания и проезжаете на этот красный свет, то да. вы можете погибнуть. Что, что же самое происходит и да? тогда, когда вы не обращаете внимания на Слово Божье? Вы на пути да. к тому, когда вы можете умереть. Вы просто не знаете. Умирать в 70 лет — это слишком рано. Да. Расскажи мне об этом. Или же вы всю свою жизнь можете вести настолько жалкое существование, что это равносильно смерти. Живя в страхе смерти, Будучи да. рожденными свыше, крещенными, говорящими на иных языках и так далее, и по-прежнему больными. Я знаю, я знаю, что слишком многие из нас так и живут. И все потому, что, как сказала Глория, что они не обращают внимания. Хорошо. Я избавил вас от смерти. Я избавляю вас и еще избавлю, если вы будете надеяться на меня. Я дал вам мое имя и все покорил под ноги ваши. Ефесянам 1, 21 и 22. Все. Я хочу, чтобы было вам благо, и я хочу, чтобы вы жили долго на земле. Ефесянам 6:3. Я избавил вас от власти тьмы. Колоссянам 1:13. Я избавлю вас от всякого злого дела. Второй Тимофею. 4,18. Я вкусил смерть за вас. Слава Богу! Я лишил силы дьявола, имевшего державу смерти. Я избавил вас от страха, смерти и рабства, Евреям 2, 9, 14 и 15. Я омываю ваше тело чистой водой, Евреям Слава 10, 22 и Ефесянам 5, 26. Укрепите слабые руки и ослабевшие колени. Не позвольте хромлющему быть оставленным без поддержки. «А лучше позвольте мне исцелить это». Видите, «позвольте мне исцелить это». Он расположен оказывать помощь и содействие. У него огромное сострадание. Он пытается исцелить вас. Он пытается доставить вам это исцеление. Ну, почему бы ему просто не взять и не сделать это? А почему бы вам просто не взять и не принять это? Потому что есть небесная и земная связь, которая может установить только вера. И эта связь должна быть установлена. Что это было за местописание, где он сказал Позвольте мне исцелить вас. Евреям 12, 12 и 13. «Пусть пресвитеры помажут вас и помолятся за вас во имя мое, и я вас ставлю, подниму вас». Иакова 5, 14 и 15. Слава Богу. «Молитесь друг за друга, и я исцелю вас». Иакова 5, 16. «Ранами моими вы исцелились». 1 Петра 2, 24. «Моя божественная сила даровала вам все потребное» для жизни и благочестия через познание меня. Понимаете? Если вы просто сейчас остановитесь, я дал вам все потребное для жизни и благочестия, а как мне это получить? Через Слово Божье. Да. Познание как его это? как раз и приходит через Слово Божье. Знание, мудрость и понимание как раз и приходит из Слова живого Бога, из Библии. Я хочу сделать это максимально ясным и понятным. Любой желающий пусть приходит и берет воду жизни даром. Откровение 22.17. Возлюбленная, молюсь. И в некоторых переводах Библии говорится, желаю превыше всего. Молюсь и желаю превыше всего, чтобы вы здравствовали и преуспевали во всем, как преуспевает душа ваша. И я хочу сосредоточиться здесь на это 101 высказывание, которое вчера и сегодня мы читали из книги брата Кейта Мура, его замечательной книги. «Воля Божья на то, чтобы исцелять», которую вы можете совершенно бесплатно скачать с его сайта. Слава Богу! Итак, как преуспевает душа ваша? И ваша душа состоит из вашей воли, и воля настолько важна, крайне важна. Ваша воля, моя воля, обладает силой останавливать волю Божью в нашей жизни. И Бог не будет не спровергать вашу волю. Ваша душа состоит из вашего разума, вашей вашего воли, разума, и ваших ваших воли и ваших эмоций. Но самой сильной частью является ваша воля. Вы по своему желанию можете изменять свою Но волю. первым идет разум потому что он не знает, что нужно это делать. Что ж, да, но вы должны обновлять свой разум в отношении Слова Божьего. Но я хочу сосредоточиться сейчас здесь на воле, на моей воле. Что является волей Божьей? Что касается изменения моей воли и всего остального, я мало что смогу сделать до тех пор, пока не обновлю мой разум. Мой разум. Нужно обновлять интеллектуальную часть меня, интеллектуальную часть тебя, ту часть нас, которая контактирует с этим интеллектуальным миром. Ваше тело контактирует с естественным, физическим миром. И ваш дух, как говорит Писание, это светильник Господень. Откровение Его Слова приносит свет». Да. Это главная часть нас. Не тело, разум и дух, а мы дух, душа и тело. Дух и душа, это да. не одно и то же. Ваш духовный человек, это настоящий вы. И именно он рождается свыше. Ваша душа находится внутри вашего духа. И ваш дух, и ваша душа живут в вашем физическом теле. Помните богача, который умер и отправился в ад? Помните, когда Иисус рассказывал о Лазаре, который умер и отправился в рай, а богач отправился в ад? И тот богач посмотрел вверх и увидел Авраама. И послушайте, что сказал ему Авраам. «Сын, вспомни!» Хотя да. его мозг был похоронен где-то в земле. Но его разум, его воля и его эмоции... Он был очень эмоционален. Он был очень эмоционален, когда говорил о своих братьях. Они отправятся в это ужасное место, и я не хочу, чтобы они сюда отправлялись. Он был очень эмоционален. О, Бог! О, воскреси Лазаря из мертвых, и пошли его засвидетельствовать им. О, он был очень эмоционален. И получается, его память была не в его мозге. Конечно, когда мозг работает, есть часть мозга, которая отвечает за память. Но когда кто-то говорит, о, этот бедняга лишился рассудка, разума, нет, он не лишился своего разума, его разум по-прежнему не поврежден, но что-то не так с его мозгом, его мозг работает неправильно. У вас могут быть проблемы с памятью в вашем мозге, но ваша память не повреждена, ваша память является частью вашей души и частью вашего духа. И вы можете обращаться к вашему духу. Я сказал все это для того, чтобы донести до вас следующее. Это настолько сильно, когда вы подчиняетесь и говорите: О, О, Мой Отец! И это место Писания об исцелении. Мой Отец, да будет воля твоя на земле, в моем теле, как на небе. Есть ли на небе какая-то болезнь? Нет. Это место писания да. об исцелении. Да. Аминь. И Иисус сказал, молитесь так. «Да будет воля Твоя на земле, в моем теле, как на небе. Я согласовываю мою волю с Твоей волей. Да будет воля Твоя в моей жизни, в служении, на земле» как на небе. Господь, я в Твоем распоряжении. Я солдат в армии Господа. Да. Мне не нужна никакая другая воля. Если это Твоя воля, чтобы я был в какой-то другой части планеты, я готов туда отправиться. Я сделаю все, что Ты говоришь, сделать. Я пойду туда, куда Ты говоришь, идти. Я хочу, и я послушен. Да. И у меня были проблемы с этой частью, связанные с хотением, особенно что касалось ежедневных телепередач. Я не хотел это делать. Я был послушен, но мне нужно было разобраться и исправить эту часть, связанную с хотением. И вы можете изменить это за 30 секунд. Да, я хочу. Моим чувствам этого не хочется. Что ж, молчите про свои чувства. В любом случае, они не в счет. Просто примите решение Я хочу. А ваши чувства да. потянутся. Я, хочу, я буду это и делать. Буду делать. Скажите, то, что я он хочу говорит. и буду. Я хочу, я буду послушен, я буду это делать, и я буду исцелен. Слава Богу. Аминь. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, мы Канаты Глория Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Отец, мы благодарим Спасибо, Тебя Господь. сегодня за Твое исцеляющее помазание. Мы благодарим Тебя за Твое слово. И Господь, мы просим Тебя, открывай наше сердце и открывай наш разум для откровения с небес в отношении Тебя, Господь Иисус, как нашего Целителя. И мы благодарим да, Тебя, мы прославляем Тебя и мы почитаем Твое имя, которое выше всякого именуемого имени. И мы благодарим Тебя, поклоняемся Тебе и прославляем Тебя сегодня. Благослови эту передачу. Спасибо, Господь. Благослови наших телезрителей по всему миру, где бы они ни находились. Когда они принимают исцеление, принимают Твое присутствие, потому что Ты там. И это Твоя Божественная воля, чтобы они были божественно здоровыми. Да, аминь. И мы прославляем Тебя во Слава имя Иисуса. Спасибо, аминь. Господь. Ну же, вас дайте Господу хвалу. Хвала тебе, Просто Иисус. прославляйте. Спасибо Слава тебе. Богу. За Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Мы исцеленные. Спасибо тебе за это, Господь. Что ж, мы снова здесь, на юго-западе Арканзаса. Это наше место смеха и радости. Слава Богу! У нас здесь произошло столько замечательных вещей. Глория, я думал, о, мой папа как-то раз мне сказал, о, если бы я мог скрыть твою голову, то там были бы только одни самолеты и мотоциклы. Я ответил, оно где-то так и есть. И Джон был таким же, особенно что касалось мотоциклов. И помнишь тот маленький мотоцикл, Honda Z50, совсем да? маленький. Мы подарили ему его на день рождения, когда ему исполнилось 6 лет. И, конечно же, мы купили такой же и Келли. И мы приехали сюда, тогда здесь не было никакой травы, а был только один гравий. Почвенный слой здесь не очень глубокий, если только вы его не подсыпите. Он совсем не глубокий, везде просто одни камни. Мы собирали камни здесь, впереди, во дворе, и казалось, что мы просто выращиваем здесь повсюду эти камни. В любом случае, дети катались здесь на своих маленьких мотоциклах. Я никогда в жизни не заделывал столько спущенных шин из-за колючек, шипов и всего остального. В конце концов, я нашел плоскую дверь, закрепил ее на двух козлах для распилки дров. Поехал в мотоциклетный магазин в Тексаркане и купил себе весь необходимый инвентарь для заделывания спущенных шин. Я заделывал, заделывал спущенные шины. И они гоняли по камням, но они получали от этого такое удовольствие. И у нас просто было это замечательное место, которое дал нам Бог. Да, это было весело. И нам нравится делиться им с вами, чтобы вы могли почувствовать, ну, у меня нет такого места... Что ж, перестаньте об этом плакать. Начните верить Богу. Аминь. Прочитайте Марка 10, 29 и 30. Аминь. У меня нет времени сегодня в это углубляться. Вы можете прочитать это. Прочитайте там это. Там говорится, дама, Читайте, дома". Это, и Слава в Богу. Это. Читайте да. это и верьте в это. Аминь. Давайте сегодня вернемся к тому, что Слово Божие говорит об исцелении. На прошлой неделе, вчера и позавчера мы утвердили тот факт что есть воля Божья на то, чтобы исцелять вас сейчас. Аминь. Спасибо тебе, Иисус. Это воля Божья для каждого человека, чтобы он был здоров. Спасибо тебе, Господь. Я хочу вам кое-что сказать. Я прочитал об этом в книге Кейта Мура, «Воля Божья на то, чтобы исцелять». И именно из нее мы взяли это 101 высказывание Бога, Насчет его воли на то, чтобы исцелять. И я прочитал об этом в его книге. И в его книге Воля Божья на то, чтобы исцелять приведено более 30 библейских оснований. 30. Почему мы знаем, да. что сегодня есть воля Божья на то, чтобы исцелять. И одним из этих оснований является сотворение мира. Как Бог его сотворил? Это была воля Божья. Как Он его да. сотворил? Он сотворил небо и землю. Он сотворил землю и увидел, что это было хорошо. И дальше по списку. И Кейт провел это исследование. И когда я это прочитал, меня это поразило. Это как будто дало мне пощечину. Такое оскорбление. На какой день Бог сотворил рак? Бог никак да. не мог сотворить рак. О, это просто... Это богохульство. Это мерзко. Это богохульство говорит, что Бог сотворил рак. Что ж, это такое же богохульство говорит, что Он навел на кого-то рак. Это правда. Это ужасно. Это ужасно. Когда Иисус исцелял, те люди говорили, в нем бес. Что ж, это то же самое, понимаете? И Иисус сказал, мне все равно, что вы говорите обо мне. Вы можете быть прощены, но не говорите так о Духе Святом, потому что вы не будете да. прощены. И если будете называть его бесом, тут уже никак. Аминь. Хорошо. И сегодня давайте посмотрим в Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Матфея, Марка, и посмотрите на Джона. Посмотрите, это то, как говорила Келли. Матфея, Марка, и посмотрите на Джона. Понимаете, Джон был ее младшим братом. И в Матфея, Марка, Луки и Иоанна есть 19 случаев исцеления Иисуса. И Иисус исцелил множество людей, тысячи, тысячи и тысячи. И исходя из своих наблюдений Иоанн сказал, что если записать все, что сделал Иисус, то мир не вместил бы написанных книг. И его служение исцеления продолжалось три с половиной года. И, как я уже сказал, в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна у нас есть краткое изложение того, что Дух Божий посчитал нужным дать нам и охватить весь спектр не в качестве истории, но чтобы мы могли принимать от Иисуса и от Отца. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. И Он пришел и творил совершенную волю Отца. Это крайне важно. Поэтому исцеление сегодня... В какой день Бог изменил свое имя? Он не изменяет свое имя. Он Яхве-Рафа. Это его имя. Я Господь-целитель твой. Я Яхве-Рафа. Ему бы пришлось изменить свое имя. Ему бы пришлось изменить свое имя, чтобы не давать нам преуспевания. Ему бы пришлось изменить свое имя, чтобы не делать нас праведностью Божией во Христе Иисусе. И в нашем переводе Библии мы упускаем это, называя его просто Богом. Само вот это слово «бог» много лет назад пришло из немецкой теологии. Но вам стоит изучить искупительные имена Бога, изучить все эти разные имена. О, если бы у нас было время, но у нас просто нет времени углубляться здесь в это, но вы можете это изучить, и вы увидите, что такого просто не может быть. Это то, что я пытаюсь до вас донести. Такого просто не может быть, чтобы исцеление не предназначалось для сегодняшнего да. дня. Физическое исцеление, Спасибо, слава Богу. Аллилуйя. И в этих 19 случаях исцеления Иисуса, похоже, что их было намного больше, но эти 19, рассказанные разными авторами, Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. И очень важно прочитать их все, потому что так вы сможете их увидеть с разных сторон. Например, Лука был врачом. Он был врачом. И в частности, когда Лука писал о прокаженном, он сказал, он был весь в проказе, давая нам понять, что он был на грани смерти. У него была четвертая стадия. Тот прокаженный был весь в проказе. Другими словами, эта болезнь прошла все свои стадии. Следующей стадией была смерть. Поэтому от каждого из них вы можете почерпнуть какую-то деталь. И я хочу поговорить о женщине Серафи -никиянке. Давайте первым делом обратимся к 15 главе Евангелия от Матфея. Матфея, 15 глава. И затем мы обратимся к 7 главе Марка. Мы кое-что увидим, читая оба изложения этой истории, что даст нам кое-какую информацию. Мы разберем этот случай, потому что здесь есть так много всего, что стоит людям их исцеления, что стоит людям их вера, что мешает людям принимать от Бога и порождает всевозможные глупые идеи и представления. И я не говорю о людях в этом мире, я говорю о рожденных свыше, людях Божьих. Я говорю здесь о теле Христовом. Поэтому давайте начнем читать с 15 стиха или...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 Жестоко беснуется. Беснуется означает, что она была одержима бесом. Она бесновалась. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ,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 Она беснуется. Здесь Марк говорит, что она одержима была нечистым духом и пришедший припала к ногам его, и мы уже знаем, что она поклонилась Иисусу. Но здесь мы видим новую деталь. Она пала к его ногам, Глория. Она пала ниц к его ногам. Просто пала да? к его ногам. Она это сделала?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 понимаете да. мы дети божьи аминь и поэтому нам принадлежит исцеление это наш хлеб и бросить псам она же сказала ему в ответ да господи но и псы под столом едят крохи у детей и сказал ей за это слово потому что ты это сказала пойди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 Разобрав этот случай, мы перейдем к слуге сотника, и мы увидим там некоторые отличия. Эта женщина, сирофиникиянка, номер один, она поклонилась Иисусу. Она пала к его ногам и поклонилась ему. Скажу вам прямо сейчас. О, это имеет большое значение когда вы просто да. падаете ниц, просто падаете к Его ногам и поклоняетесь Ему. Его милость, Он движим состраданием. Он сострадательный Бог. Писание говорит, что Он полон сострадания и расположен оказывать да. помощь и содействие. И почему Иисус разговаривал с ней таким образом? Он должен был выйти с ней на уровень веры, когда он мог на законных основаниях послужить ей. Поэтому это важно. Она Мы должна это была дать ему что-то, с чем он мог работать. Она должна была дать веру. ему что-то, с чем он мог работать. Она поклонилась ему, и вот еще кое-что. Она знала, кем он был. Посмотрите 22 главу Матфея. Никогда не упускайте это из виду. Матфея 22 глава, 41 стих. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей Он сын?» Говорят ему, «Давидов?» И помните, тот слепой говорил, «Сын Давидов, сын Давидов, помилуй меня!» Кем они его называли? Они называли его Мессией. Понимаете, Христос — это греческий перевод слова «мессия». Дословно оно означает «помазанный». И это то, о чем проповедовал Иисус, куда бы он ни шел. «Дух Господень на мне, Он помазал меня проповедовать Евангелие нищим» и так далее. «Проповедовать слепым прозрение» и так далее. И они знали, кем Он был. Они верили в это. И фарисеи разозлились, и... Но они знали, они верили в это всем своим сердцем. Это интересно. Сын Давидов! О, Мессия! Мессия! О, Мессия! Помилуй меня! Меня! И что Иисус говорил? «По вере вашей, да будет вам». Помните, это то, что Он сказал тем слепым. «По вере вашей, да будет вам». Во что они верили? Они верили, что Он был помазан. Они верили, что Он хотел. Потому что они верили, что Он был Мессией. Да. Иисус говорил, «По вере вашей да будет вам». А во что верите вы? «Ну, я верю, что я когда-нибудь это получу». Что ж, «По вере вашей да будет вам», но когда-нибудь никогда не настает. «Я верю, что я получаю». Это сейчас. «По вере вашей да будет вам». Я беру Аминь. это сейчас. Аллилуйя. Это мое. Слава Хвала здесь. Ему. Я беру это сейчас. Аллилуйя. Слава Богу. И задумайтесь об этом. Мы можем взять это сейчас, в любое время, когда сейчас захотим это в любое время. из этой книги. В любое время, когда вы принимаете это. Да, аминь. Хорошо. Итак, она назвала его... Она назвала его сын Давидов. Она назвала его Мессией. Но она не была иудеянкой. Она была серафиникиянкой. Но, подождите минутку, что это значит? Если она знала, кем Он был, она верила, что Он был Мессией. Это значит, что каким-то образом, и Дух Божий не открыл нам этого, но каким-то образом, она услышала Слово. Каким-то образом она услышала достаточно, чтобы поверить, что Иисус был Мессией. И она настолько сильно в это верила. Она настолько сильно в это верила, она смирила себя. Да. У нее не было никакой гордости. Она не могла быть обиженной, слава Богу, это важно. Она не могла быть обиженной. В Луки 7, с 19 по 23 стихи, те люди не были обижены на Иисуса, и они получили, потому что когда вы обижаетесь, Марка 4 глава, «сеятель сеет слово», посеянное при дороге означает «тех, в которых сеется слово» да. и так далее. Но они обижаются и потом не принимают его. И наше время подошло к концу. Серьезно? Серьезно. Аминь. Как ты это все ускоряешь, Глория? Я не знаю. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, мы Кеннет и Глория Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Эй, Глория. Привет, Кеннет. Говорю вам, люди исцеляются. Люди исцеляются? Они принимают исцеление? Они принимают исцеление. Да. Никогда не говорите, ну, Бог меня не исцелил. Нет, нет, нет, нет. Это абсолютно не соответствует Писанию, это неправильно. Бог по благодати исцелил благодать все обеспечила 2000 лет назад мы принимаем да. это верой вопрос не в том что бог не исцеляет вопрос в том что исцеление не принимается оно входит в тот же самый пакет спасения рождение свыше оно входит в тот же самый пакет. Богу не нужно спасать людей. Иисус уже позаботился об этом. Да, верно. Спасение было предложено, но оно должно быть принято верой. Оно должно быть принято. Аминь. Согласно 2 Коринфянам 5, 17 по 21 стихи, Бог не вменяет никому его греха, но вы должны принять то, что Он да. сделал. То же самое справедливо и в отношении физического исцеления, то же самое справедливо в отношении всего, что должно быть принято, и оно должно быть принято верой. Хвала и Отец, тебе, Иисус. мы благодарим Тебя за Спасибо. это. О, мы так Спасибо, благодарны Господь. Тебе. За то, что Ты для нас это сделал, Иисус. И мы открываем для Тебя Спасибо сегодня тебе. наши уши, и мы открываем Сегодня наши глаза чтобы видеть Тебя, и мы принимаем божественное исцеление и здоровье, преуспевание на уровне духа, души и тела, в финансовом и социальном Господь. плане, и мы благодарим Слава Тебя Богу. за это, и мы воздаем Тебе, Господь Иисус, всю Слава хвалу, Богу. честь и славу. Хвала Ты Господу. наш Целитель, и мы благодарим Тебя. Аминь. Глория, я хочу сегодня сразу же вернуться к женщине Серафи Никиянке, потому что если вы просто послушаете и проследите всю эту историю, то здесь... Так много всего. Все проблемы, связанные с принятием, так или иначе, показаны здесь. Если вы будете внимательно слушать... Препятствия. Да, это хорошее слово. Там показаны препятствия для него. Давайте снова обратимся к 15 главе Матфея и...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 Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Они говорили, «Сделай то, что она хочет». Эта женщина донимает нас. «Сделай то, что она хочет, чтобы она отсюда ушла». Аминь. Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедшей кланялась ему и говорила, «Господи!» Она назвала его Господом. «Помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Это неправильно взять хлеб у детей и бросить псам». Вот откуда мы берем утверждение, что исцеление или избавление от дьявола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 И исцелилась дочь ее в тот час. Слава Богу! А теперь давайте обратимся к Евангелию от Марка. И мы начнем читать седьмую главу Марка с 24 стиха. Марка 7, 24. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские. И, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь была одержима нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. И мы выяснили, что она поклонилась ему. Мы узнали, что она пала к его ногам. Она просто пала перед ним. Это очень-очень важная информация. Она пала к его ногам. Слава Богу. А женщина та была язычница, родом Сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, «Дай прежде насытиться детям,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 Давайте обратим здесь на кое-что внимание. Номер один. Она поклонилась ему. Она пала к его ногам. Номер два. Она знала, кем он был. Она назвала его Господом. Она назвала его сыном Давидовым. И в 22 главе Матфея Иисус спросил у фарисеев, что вы думаете? Кто по-вашему? Что ж, давайте откроем ее и прочитаем это. Я не хочу здесь ничего напутать. 22 глава Матфея, 41 стих. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Поэтому, когда те слепые сказали, «Сын Давидов, помилуй нас!» Они назвали его Мессией. Они верили, что именно им Иисус и был. Эта женщина верила, что он Мессия. А она Слава верила Богу. в это. да. И это указывает на то, что каким-то образом, несмотря на то, что она была серафиникиянкой, каким-то образом, где-то она услышала это слово. И она поверила, что он Мессия. Поэтому она не пребывала в этом вопросе в неведении. Я долгое время не осознавал этого. Но из того, что она сказала, назвав его сыном Давидовым, я начал осознавать это. Это указывает на то, что где-то она услышала какое-то слово. Каким-то образом она узнала, кем Иисус был. И, о, она пришла, чтобы получить это. И я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Она поклонилась Ему, она знала, кем Он был. У нее не было никакой гордости, ни капли... Да. Ни капли гордости. Она пала перед Ним. Она смирила себя перед Ним. 1 Петра 5, 6 по 10 стихи. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, возложив все свои заботы на Него». Она пришла, чтобы возложить эту заботу на Него, и она планировала получить это. У нее была цель. У нее была цель да. И она не собиралась услышать в ответ «нет». И Иисус не планировал сказать ей «нет». Он должен был иметь законное основание, чтобы послужить ей, поскольку она была язычницей, сирофиникианкой, и она отказалась обижаться. О, это настолько важно. Это настолько важно. Давайте обратимся к 4 главе Евангелия от Марка. Это просто настолько важно. Когда Иисус сказал, «Сеятель слова сеет». «Посеянное при дороге» означает «тех, в которых сеется слово, но которым», когда услышат, «Тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». Это оружие сатаны. «Подобным образом и посеяны на каменистом месте, означая тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и не постоянно. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется или обижается. «О, я просто... О, нет, о, нет, о, нет, нет, нет, я обижаюсь, да». Вы слышали, что они обо мне сказали? О... И в Луки 7, с 19 по 23 стихи, Иисус сказал... «Скажите Иоанну, что слепые видят, хромые ходят и так далее, и они да. не были на меня обижены». Когда вы обижаетесь, это будет останавливать помазание Иисуса. Это сразу же будет останавливать его, потому что прощение — это сила, которая исцеляет и прощает. Поэтому, когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого -то. И мы должны смирять себя под крепкую О, да. Божью. О, да, да, да, да. И это то, что она сделала. И послушайте. Она не была обидчивой. Да. Любовь никогда не бывает обидчивой. Она не раздражается и не держит она зла. Она не раздражается и не держит она зла. Она не обращает внимания на перенесенную она несправедливость. не обращает внимания на перенесенную несправедливость. Или да. на то, что кто-то обидел вас псом. Она не была обидчивой. Иисус назвал ее и ее дочь псами. Обидчивые люди злятся. О, стоит вам намекнуть им немного на их избыточный вес. Он назвал меня толстым. Что ж, пойдите, посмотритесь в зеркало. Как не стыдно. Аминь. Эй, я понимаю, у меня у самого был лишний вес. Но я вам кое-что скажу. Этого толстичка больше нет. Я должен был прийти к тому, когда я начал слушать. Хорошо, да, да, да, теперь я понимаю, почему они называли меня толстым. Я толстый. Это настолько важно. Итак, поймите это. Люди могут быть близкими друзьями, и они всегда вместе садятся на диету, и они всегда вместе терпят поражение. Знаете, кто-то как-то раз у меня спросил, «Сколько вы сбросили килограмм?» Я ответил, «Около 12 тысяч килограмм!» Я имею в виду, сбрасывая одни и те же 10 килограмм снова, снова и снова. Но один из них принимает окончательное решение и говорит, «Все!» Хвала Богу Всемогущему с этим покончено. Как говорится в книге притчи, «У меня большой аппетит, поставь преграду в гортане моей». С этим покончено, с сахаром покончено в моей жизни. С этим покончено во имя Иисуса. И вы начинаете делать то, что является правильным. Я знаю, что является правильным. И вам придется делать все, что требуется для того, чтобы делать это. И вам придется делать это верой. И вам придется принять это решение, и прославлять Бога, и разобраться с этим. Слава Богу! Вам придется правильно питаться, правильно заниматься, правильно говорить и правильно думать. Верой. Вы должны делать с это С этого верой. момента вы должны делать это верой. У вас не получится разобраться с этим, сев на трехнедельную или трехмесячную диету, точно так же, как и избавиться от алкоголя, не выпивая три или четыре недели, а потом дав себе 24 часа снова напиться. В каждом месте Писания, в котором говорится об обжорстве, также говорится и о пьянстве. Поэтому с этим нужно разбираться на этом же уровне. И вот о чем я говорю. Вы никогда не сможете это сделать, если вы обидчивы в этом вопросе. Позвольте мне сказать вам, что сказал мне Господь. Когда я писал эти тезисы, когда я сидел там, и Господь говорил мне об этой женщине. И я начал это видеть. Я увидел свою собственную жизнь. И послушайте, он сказал, обидчивые люди, они необучаемые. Стоит вам упомянуть о чем-то, что они делают неправильно, а не могли бы вы просто оставить меня в покое? Нет, так вы ничему не научитесь. Вы не знаете всего, я не знаю всего. И чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, как многого я еще не знаю. Знаете, иногда меня шокирует то, насколько я глуп. Но самое глупое, что я могу делать, это ходить и говорить, что я глупый. Ты остаешься глупым, глупец. И послушайте, в книге притчи используются слова «невежда», «неразумный», но они переводятся как «глупый». Там говорится «Эй, глупец, как долго ты будешь оставаться глупым?» Мудрость взывает. Бог говорит «Глупец, я здесь, чтобы помочь тебе». Иди сюда. Аминь. Обидчивые люди, необучаемые. Если вас невозможно исправлять, вас невозможно направлять. Это хороший момент. Если вас невозможно направлять, вас невозможно защищать. Если вас невозможно защитить, тогда вы никак не можете совершенствоваться. Нет исправления, нет направления, нет защиты, нет совершенствования. Это серьезно. И вы просто буксуете в этой накатанной колее. Вы будете оставаться больными, взывая к Богу, «Я не понимаю, почему ты меня не исцеляешь?» Что ж, я могу вам сказать, почему. Вопрос не в том, что он не исцеляет. Он уже исцелил. Вопрос в том, что вы не принимаете то, что он уже сделал. Вы не открыты для того, чтобы принимать. Давайте снова вернемся к Марка, 11 главе. 23, 24 и 25. 25.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 что получите, и будет вам. И, и, это все одно утверждение. И, и, это союз, соединяющий то, что он только что сказал с тем, что он собирается сказать. И, когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваши. Но первым делом вы должны простить, потому что вы не в состоянии принимать. Вы должны принять свое прощение. Позвольте мне кое о чем вам напомнить. У нас есть четкое обетование Иисуса в первой главе 1 Иоанна. Первая глава 1 Иоанна была написана не грешником, она написана телу Христова. Аминь. И он говорит, когда мы...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 или неправедности. И вы можете исповедовать это целый день, но это не будет ничего производить, если вы не вложите в это веру. Я верю, что Он это сказал. Я верю, что это происходит в тот момент, когда я принимаю мое прощение, а не тогда, когда вы перестанете испытывать чувство вины. Это сказал Иисус. Это говорит Слово Божье. Поэтому, слава Богу, Отец. И не ждите три месяца. Делайте это сразу же, как только вы совершаете глупую ошибку или глупый грех. Аминь. Сразу же. Да, Бог, я сделал это, я сделал это. Не начинайте юлить. Ну, я не намеревался это делать. Что ж, это здесь уже не в счет. Будьте мужчиной. Я сделал это, но... Ты сказал, что поскольку ты верен и праведен, когда я исповедую это, ты прощаешь меня. Я верю, что получаю. И я возвращаюсь к Марка 11:24. Все, чего не будете просить, я прошу моего прощения. Я прошу моего очищения от этого прямо сейчас. Я имею в виду прямо сейчас. Я не хочу больше ни на секунду оставаться в этой неправедности и с этим грехом в моей жизни. Я не хочу, чтобы дьявол мог что-то мне да. предъявить. не давайте место дьяволу. Это здорово. Не давайте ему место. Сразу же останавливайте да. его. Я исповедую это как грех. И верой я верю, что получаю прямо сейчас мое прощение. Слава Богу, я да. прощен. И, о, Господь, я так благодарен Тебе. О, спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты... Являешься моим адвокатом. О, слава Богу, аллилуйя. И сейчас я верю, что я верой получаю мое полное очищение от этой неправедности. И сейчас да, ко мне возвращается мое чувство праведности. Сознание да, праведности. слава Богу. Мы были сделаны праведностью Божьей во Христе, в нем. 2 Коринфянам 5:21. В тот момент, когда вы родились свыше, вы были сделаны праведностью Божьей в Нем. Что это? Когда вы с чувством праведности входите в присутствие самого святого из всех. В это особенное место. Аллилуйя. Слава Богу. Без чувства вины или стыда. Слава Богу. Благодаря крови Иисуса да. мы облачены... Глория, в Его праведность. Это то, что здесь говорится. Разве это не замечательно? Слава я Богу. Я должен быть исцелен, я должен быть здоров. Да. Я должен преуспевать. Слава Богу. Вы должны быть полны радости, а веры, любое. благости. Аминь. Разве это не здорово? Именно так вы принимаете от Иисуса, вашего целителя. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на очередную передачу «Победоносный голос верующего». Слава Богу! Отец, мы благодарим Спасибо, Тебя сегодня Господь. за Твое Слово. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты являешься нашим целителем. Мы открываем наши глаза, мы открываем да, наши уши, мы открываем наше сердце, чтобы слышать с небес и получать откровение, слава Богу, о Слове Божьем, откровение у жизни верой на этой земле принимая божественное здоровье. Спасибо, Господь. Мы берем во имя его. Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Глория. Я думал сейчас, когда мы молились, знаешь, есть разница между тем, чтобы жить в божественном здоровье, что является планом Божьим. Он не планировал, Это самое чтобы вы просто заболевали и исцеляли, исцелялись, заболевали и исцелялись. Начнем с того, что Он предназначил вам ходить Его путями, ходить в Его постановлениях, ходить в Его заповедях, да, да. ходя верой, ходя в законе любви, Совершенно и не заболевать. Верно. Аминь. Да. Большинство людей не верят, что такое возможно. И я скажу, что есть разница между тем, чтобы быть исцеленным и быть Здоровым. Мы с тобой здоровы. Мы остаемся здоровыми. В нашем теле нет никакой немощи или болезни. И когда пытается появиться какой-то симптом, мы просто атакуем да. его. И были времена... Мы используем против него Были имя, времена, когда я валял дурака, не занимался делом и заболевал. Но я был сам в этом виноват. Но когда человек принимает решение быть здоровым, Обладать хорошим здоровьем, да. можно сказать Чтобы так. быть здоровыми, что покрывает все благополучие, для чего вам придется принимать во внимание свое питание, вам придется принимать да. во внимание занятия спортом, и вы делаете это, принимая решение. Решение за вами, но вы принимаете это решение и затем, как ты говорила, вы должны обращать внимание. Вы должны обращать внимание на Слово Божье. Вы должны обращать внимание на все, что Бог здесь сказал в отношении всего. Послушание. Послушание этому. Да. И когда вы это делаете, и вы начинаете обновлять свой разум в отношении Слова Божьего, вы не смотрите на то, что это у вас забирает, да. вы смотрите на то, что это вам прилагает. Кто-то может подумать «Но это слишком трудно». «Нет, это легко». О, «Это да. легко оставаться здоровыми». Это легко, когда делается по вы Слову Вы распинаете Божьему. плоть. Это плоть, которая кричит, вопиет и просто хочет есть все, что ей вздумается. Пончики. Да. Но вы должны ее усмирять. Если вы хотите быть здоровыми и жить долго на земле, и вы выходите на такой уровень, когда вы прочитаете... Пятую главу послания к евреям. Ваше тело может быть научено и натренировано знать разницу между добром и злом. Это не всегда будет чем-то совсем уж таким, если вы только не позволите ему таким быть. Было время, когда я не мог прожить без сигарет. Я не хотел курить, я ненавидел их. Я выбрасывал их в окно машины, затем останавливался, возвращался назад и рыскал в траве, чтобы найти их. Чувствовал себя полным глупцом. Я был глупцом, но теперь мое тело противится им. Мне противен сам запах табачного дыма. А все почему? Да. Я освободился от этого. Мой разум был обновлен. Вы можете делать это в отношении еды. И у меня нет сейчас времени углубляться в это, но... В отношении неправильной еды? Неправильной, неправильной еды. еды. Вам не нужно отказываться от еды, да, только от неправильной. А только от неправильной еды. Я как-то рассказал, Господь, я этого не понимаю. Я в то время весил 110 килограмм. Я этого просто и не понимаю, я знаю, что ты освободил меня от курения, ты освободил меня от спиртного, но как ты освободишь меня от еды? А? Ты большой ребенок. Я хочу есть. Я услышал, как Господь сказал Кеннет, «Благодарение Богу за то, что Он не раздражается на нас». Он чрезвычайно терпелив, как говорит Библия. О, да. Он сказал, «Я не освободил тебя от дыхания. Я освободил тебя от вдыхания табачного дыма. Я не освободил тебя от того, чтобы ты ел. Я не освободил тебя от того, чтобы ты пил». Я освободил тебя от того, чтобы ты пил алкоголь. И я не буду освобождать тебя от того, чтобы ты ел. Я освобожу тебя от того, чтобы ты ел сахар. Аллилуйя! Аминь! Но это процесс, понимаете? Это то, что я хотел до вас донести, чтобы быть здоровыми. Хорошо. Хорошо. И сегодня, Глория... Итак, вчера мы говорили о женщине, Серафиники и о том факте, что она не была иудейкой. И позвольте мне напомнить вам здесь некоторые вещи. Она поклонилась Иисусу, она знала, кем он был, она назвала его сыном Давидовым, или она назвала его Мессией. У нее не было никакой гордости, она смирила себя, она не могла обижаться, она не была обидчивой. Иисус назвал ее и ее дочь псами. Обидчивые люди злятся, обидчивые люди необучаемы. Если вы необучаемы, вы неисправляемы. То есть нет исправления, нет направления, нет защиты, нет совершенствования. Псалом 31.9. «Не будь как конь». Давайте прочитаем это в расширенном переводе Библии. «Не будьте как лошадь или как мул, которым не хватает понимания, челюсти которых нужно обуздывать уздой и удилами, иначе они не будут слушаться». Не будьте как животное, в рот которого нужно вкладывать удила. Я хочу и я послушан. Я хочу да, следовать м. слову Божьему. Я тоже. Слава Богу. И Иисус сказал: женщина, за то, что ты это сказала, твоя дочь исцелена. Я хочу знать разницу между этим случаем и исцелением слуги сотника. Тот сотник был римлянином. Он не был иудеем. Почему Его Иисус не назвал псом? Это интересно, не так ли? Вот есть римлянин и есть женщина-серафиникиянка. Хорошо, давайте это выясним. Давайте обратимся к Матфея 8.5 и Луки 7.1. Хорошо, Матфея 8.5. Когда же вошел Иисус в Капернаум, который, кстати, был городом, где он жил, к нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». И я хочу, чтобы вы послушали Иисуса. «Я приду!» Что он, Глория, сказал тому прокаженному? Прокаженный сказал, «Я знаю, что ты можешь, если хочешь». Иисус ответил, «Я хочу». «Я хочу». В одном из переводов Библии говорится, «Конечно, я хочу и сделаю это. Конечно, я приду я хочу. и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, я не иудей». «Я знаю, что я не иудей, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, и слуге моему сделает то и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я, такой веры. Говорю же вам, и так далее. А теперь давайте обратимся к Евангелию от Луки 7.1. Луки, 7 глава, 1 стих. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум, или он пошел домой. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. И помните, Лука был врачом. Он сказал, что он не просто был, был болен, а был уже при смерти. Да, этот человек на смертном одре. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «О, «Он достоин». Итак, сотник сказал: «Я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Я не иудей». Поэтому он что-то знал, не так ли?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 иудейкой. Иисус назвал ее псом. Он должен был вытянуть из нее веру. Он должен был получить законное основание. Но после того, как Иисус пошел на крест и воскрес из мертвых... У него должно было быть что-то, с чем он да, мог но работать. Но после креста да. это уничтожено. Но они этого не знали. И только через 10 лет, после Дня Пятидесятницы, они узнали, что язычники могут быть спасены, потому что у них все еще был этот старый менталитет. И позвольте мне показать вам разницу. Они это сказали. «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш». Ага, хорошо. Помните, что Бог сказал Аврааму? Он сказал, я сделаю тебя благословением, тебя. тобой будет благословлена вся земля. И да. он сказал, я благословлю благословляющих да. тебя. Слава Богу. Вот почему Иисус мог на законном основании послужить да. слуге этого сотника, чем очень послужил самому Слава сотнику. Богу. Но подождите минутку. Да. Слуга сотника, вероятно, был римлянином. Я этого не знаю, но я не могу утверждать и обратного. Я могу предположить, что слугой сотника был Солдат низкого ранга. Он не нанимал для работы в своем доме кого-то не из своего рода. Он сотник, он офицер. И он благословлял Израиль, построил им синагогу. Итак, этот человек построил синагогу. Неужели вы думаете, что он не проводил какое-то время в той синагоге? Думаю, что проводил. Хотите? Я подброшу вам здесь небольшую деталь, которая приведет вас в восторг. Давай. Помните, Иаир был начальником синагоги? Синагоги, да. Где? В Капернауме. В Капернауме. Это была синагога? Одним из начальников, да. которой был Иаир? В этом же городе жил да. и Иисус. Как насчет этого? Да. Та синагога, которую он построил. Которую построил Иаир? Нет, которую построил этот сотник, начальником которой был Иаир. Ее построил сотник. Находилась недалеко от дома Иисуса. Как вам это? О, нам здесь что-то раскрывается. О, да, слава Богу. Это благословило Иисуса, потому что это была синагога в том городе, где он жил. Он учил в той синагоге. Он лично знал Иаира. Слава Это Богу! Потрясающе. У меня по руке аж мурашки побежали. Слава Богу! Слава Богу. Это приведет в восторг любого, кто хоть что-то в этом понимает. Итак, вы можете видеть эту разницу? Что касалось дочери той женщины, финикиянки, Иисус точно так же хотел исцелить ее, но у него должно было быть законное основание это сделать. Здесь же такое основание было, потому что сотник выбрал благословлять семя Авраама, и он благословил Иисуса синагогой. Слава Богу. Прямо в том городе, где он жил. Мы хотим, чтобы такое основание всегда оставалось. Да. и это одно из того, что я хотел здесь отметить. Благодаря вере это основание всегда остается. Почему Иисус... Давайте посмотрим на это еще раз. Почему Он сказал, «И в Израиле...» не нашел я такой великой веры. Я бы сказала... Сегодня это самая великая вера. Вера в Слово Божье которой не нужны другие доказательства. Мне не нужно никакого подтверждения. Ты это сказал, и я буду в это верить. Я знаю, что все, что ты скажи говоришь, произойдет. Слово. Слава Богу. Скажи только слово. Я хотел бы на этом немного остановиться. Задумайся о том, как изменилась наша жизнь, когда мы начали говорить. Знаешь, мы говорили сегодня с тобой между записью передач о том времени, когда мы ездили на собрание брата Хейгена, где-то в 1968 или 1969 году, или же, возможно, это был конец 1967 года, нашего первого года в Талсе. Возможно. Мы были на одном из его собраний, и он сказал... «Итак, все...» И, конечно же, он проповедовал о власти Слова Божьего. «Встаньте все, кто будет молиться со мной этой молитвой». И, конечно же, мы вскочили на ноги. И он повел нас в этой молитве. И мы помолились о следующем. «Все, что мы видим в Твоем Слове, мы ставим Твое Слово на первое место в нашей жизни». И это то, что сделал тот сотник. Он сказал, «Я распознаю власть, когда я ее вижу». Да, верно. «Я подвластный человек, я понимаю это». Мы ставим твое слово на первое место в нашей жизни. Твое слово – высший авторитет. И когда мы видим это, и мы понимаем, что оно нам говорит, мы будем да. это делать. Мы будем поступать на основании этого слова. И мы подошли к этому. И я просто буду вести вас в этой молитве. Я ставлю твое слово. Ты хочешь, чтобы я повторяла да. это? Я ставлю на твое слово. На первое Делай место, делаю его высшим авторитетом. Делаю в моей жизни. В моей жизни. Я не буду я не буду пытаться изменять, пытаться изменять твое, слово, твое слово чтобы подгонять его под мой образ жизни, чтобы подгонять его под мой образ жизни. я буду, я буду изменять, мой образ жизни, изменять мой образ жизни чтобы подгонять его чтобы подгонять его под твое слово Аминь. это формула Победы да да и знаете, это то, что пытаются делать религиозные Вера люди. Это победа. Но, понимаете, Бог в действительности не имел этого в виду, когда Он это сказал. На самом деле Он имел в виду нет. Многие он имел люди в виду не считают, то, что, что Он, он имел в виду не влезать в долги. Позвольте мне вам кое-что показать насчет этой 13 главы Римлянам. В тот день, когда мы об этом узнали, и фактически мы тогда были на одном собрании в Форт-Ворте, мы остановились в доме моих родителей. И я читал там, Римлянам 13.8. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». И мы приняли решение, что мы будем делать это. то, что видим в И я Библии. И подумал, я подумал, что? Я подумал, что ж... Конечно же, я здесь имеется это. то не это изменить. Я подумал, так, возьму кая расширенный перевод Библии. И там говорилось... «Не влезайте в долги». Я позвал Глорию и сказал, «Посмотри на это». И я попрощался С со своим домом, самолетом. С самолетом. Я не могу взять взаймы деньги, чтобы да. приобрести это. И Глория посмотрела на меня, и она опустила крылья. Я стоял там вот так, со своей Библией, стоял там посреди спальни. И она сказала, «Если это то, что говорит Библия, именно это мы и будем делать». Какой это был год? Первая половина 1968 года. И ваша доктрина не может строиться на одном месте Писания. И когда вы начинаете изучать это, то там речь идет не о деньгах. Но, если вы обратитесь к проклятию закона, вы увидите, что долги это часть проклятия. Вы становитесь рабом взаимодавца, да. связанным с ним заветом. И вы будете хвостом, а не головой. И Писание говорит следующее. Ты будешь давать взаймы многим, а сам не будешь брать взаймы. Что ж, это поставило в этом точку. Слава Богу, и наше время подошло к концу. Я подумала, что ты скажешь, и мы выбрались из долгов. Да, выбрались. Это женщина... Спасибо тебе, Иисус. Да, мы выбрались из долгов, и мы вернемся Много через минуту. Назад. И нужно добавить, что мы не влезаем. В мы и... не собираемся. Да. Мы еще вернемся. Пятница всегда на передаче «Победоносный голос верующего» — день пожертвований. Ты помнишь, что в самом начале, когда у нас были только радиопередачи, я не хотел собирать пожертвования. Я просто буду верить Богу». И Господь сказал, «Нет, это неправильно, не делай этого». И деньги тем хороши, что вы можете назвать свое семя, вы можете посеять во что-то. И сегодня во имя Иисуса вы сеете в свое исцеление, чтобы исцеление было проявлено. Это пожертвование хвалы к Его славе. Аллилуйя. Оно пока еще не проявилось, и это будет вашей точкой контакта. Да. Вы не можете купить свое исцеление, поэтому не нужно где-то рассказывать, что я такое говорил. Не смеете говорить, что я такое говорил. Я серьезно. Но вы пожинаете то, что вы сеете. Так написано в шестой главе послания Галатам. Наставляем словом. Делись всяким добром с наставляющим, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. «Я сею сегодня, Отец, и я сею во имя Твое, я сею и принимаю мое исцеление, и поэтому я просто радуюсь в нем. Я исцелен, я исцелен, я исцелен, но я пока еще не исцелен». Нет, вы исцелены. 1 Петра 2, 24, вы исцелены. Сейчас вы принимаете да. это исцеление. «Я исцелен, слава Богу, я хочу поблагодарить тебя. Так замечательно быть исцеленным, вот так замечательно встать с этой инвалидной коляски, слава Богу, мне больше не нужно». И вы сидите в этой инвалидной коляске, когда говорите это. «Мне больше не нужно, чтобы кто-то меня куда-то возил, так здорово быть исцеленным!» Что вы делаете? Вы называете несуществующее, как существующее! Замечательно. Знаешь что, Кеннет, я сейчас кое-что увидела. Писание говорит «сеятель сеет слово». Да. Поэтому «сея» называйте свое семя. О, да. На что вы сеете? Это абсолютно, абсолютно по Писанию. Аллилуйя. Слава Богу. Отец, мы молимся за эти пожертвования. Спасибо, Господь. Мы высвобождаем нашу веру от имени наших партнеров и всех людей, которые сеют, которые сегодня финансово помогают нам. Открывай им, как они в финансовом плане могут участвовать в этой телевизионной передаче. И мы благодарим тебя Спасибо, за их исцеление на прошлой неделе и на этой неделе Слава и Богу. дальше. Слава Богу, и мы поклоняемся Благословен тебе. Господь. Спасибо, Господь. Мы благословляем Аминь. Тебя, Господь Иисус. Аминь. Слава Богу, отличных Вам выходных. Будьте частью хорошей церкви, принося туда пробуждение. Аминь. Мы любим Вас, Бог любит Вас. И Иисус, Иисус? Господь.